С вами канал Рыба Хвост. Сейчас мы посмотрим немножко на лебедей, потом на эхолот и соответственно с рыбалочкой тоже мы не отстанем. Итак, приветствую вас знатоки. Вопрос к вам. Эхолот. Как положено подключен датчик на 30 сантиметров, Включаем эхолот. После включения он начинает показывать дно, вот рыбу, все как положено показывает, но есть одно но. Он начинает обновлять экран, постоянно прокручивается экран, все ничего, все говорят, что обновление экрана, чем чаще обновляется экран, тем лучше, то есть сразу он показывает, что что именно нам нужно. Вот, э, но тут дело в другом вот стою я на месте он все время показывает э, но ну сейчас в данный момент э, все нормально он дно одно и то же показывает но дело в том то что э, когда потихонечку плывешь на лодке он обновляет он показывает сразу глубину то что вот она яма все остановился холод показывает что все уже ямы нету и начинаешь вокруг вокруг именно вокруг себя уже кидать вот ничего похожего на яму нету вот где только что проплыл на лодке то в эту сторону кидаю тоже не ни ямы ничего такого нету может кто то знает подскажите буду весьма благодарен вот за то что вот, <coughs> не, не могу я просто сам вот пока еще вот не, не дошел я до того чтобы понять как правильно им пользоваться потому что не получается у меня ямы вот эти вот даже где я знаю где ямы есть на эти ямы я становлюсь он вроде бы показывает яму и все, а потом показывает, что ямы нету вот, аппарат холод совсем новый батареечки тоже новенькие вот не знаю вот. может кто-то сталкивался с этим ну, как мне объяснили, то, что этот холод он специально там для чтобы вот на таких вот катерах ставить, вот, ну, движущийся именно. Вот это вот как раз промотка вот идет, которая она регулируется от 10% до 100%. Вот. На заводских настройках стояла 30% промотка. Вот. Просто с, к, с какой скоростью он все это понимает. Я вот, вот этого не могу понять. Потому что я э, иду на лодке. Бах. Он показывает э, яма. Я еще, может, не, несколько метров отплываю э, от этого места. Я корюсь вот, И это самое, начинаю прокидывать. Никакой ямы на самом деле нету. Вот, потом начинаю уже якорям мерить. Это глубины, перепады, вот эти, которые холод показывает. Ничего нету. Ну, все, все мы, как говорится, не гении Если кто подскажет, большое спасибо Мы находимся на одном из своих любимых водоемов Как вы видите, наконец-таки, за сколько лет я выбрался сюда на лодке Попробовать половить судочка Сейчас посмотрим, что с этого получится Сколько раз уже приезжали, но без лодки, не было. Карась еле-еле ловился. Окунь. Так редко попадался. Ну и то мелкий. Сейчас посмотрим с лодки. Опа! Сход. Я под лодкой, ребята. Измучился сегодня качать лодку. Вчера проверил, все, накачал. Сегодня начал качать, не могу ее. <как> не могу нормально ее накачать. Не поддается она мне лодка сразу не понял почему причина когда кинулся он насос неважно работает он походу пропускает да мы открыем посмотрим такой вот судачок у нас попался ты бунтай не бунтуй обратите внимание на то то что проводку я делаю стандартную один оборот два оборота один оборот два оборота ну цикличность один два один два Без рывков, без длинных пауз. Паузу когда большой делаешь. Он покрупнее сюда прицеляется. Но это по времени это не поймешь. Есть тут рыба или нет рыбы. Для того, чтобы судак покрупнее цеплялся, я надел покрупнее приманку. Я думаю, это больше будет эффект, чем от более длинной паузы. Сейчас посмотрим. Минут 10, сейчас может 15 постоим, покидаем здесь. И рванем. Раз, вот, 5-10 бросков. Опа! Поплевка была. 5-10 бросков большой снасти. Если не отзовется... Второй вон стоит, может окунь есть. Сейчас окуневую приманочку и попробуем покидать. Может что-то и получится. Честно говоря, вот сколько я смотрю, вот видео, все, кто ловит судака, они всегда делают, сейчас я вам покажу, как. Ну, стандартная процедура. Забросили. Все там опустили на глубину. Вымотали лишние, Вот. И вот так вот. Два оборота и ждут. Два оборота и ждут. Я сколько раз пробовал-то. Именно вот два оборота и ждать. У меня не получается. Мне вот только вот в разнобой 1-2, 2-2-1, 1-1-2, Вот так вот, в разнобой. И паузы стараюсь меньше делать, потому что сейчас все-таки ветер, 20 грамм. Джек-рик 20 грамм. И как бы все равно плетенку дует. легкие еле ощущаются, поэтому паузы стараюсь меньше делать, чтобы как раз в момент подмоточки был удар. Ударов почему-то нет. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк или дизлайк. Понравилось вам или не понравилось видео. Подписывайтесь на канал. Будет много-много интересного. Оставайтесь с нами. У нас много рыбалок и заготовок для рыбалки. Всем спасибо.